Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас будет очень интересный кошелек Работающий через Telegram Это у нас AnyCash Получаются моментальные переводы С нулевыми комиссиями для пользователей Telegram Также здесь хорошая защита Максимально все легко, все просто работает Моментальный вывод средств на Visa MasterCard Точно так же можно моментально купить криптовалюту Тут система бонусов есть, и, опять же, моментальные комиссии, есть партнерская система. Даже на калькуляторе можно сразу посчитать. Если проводить, там допустим, обмен там, либо пополнение, либо вывод, делать максимально выгодные курсы, чтобы приобрести либо продать криптовалюту. Интерфейс довольно-таки простой. Ранее такого еще не видел, так как оно еще и работает через Telegram, через бот но тем не менее это как-то работает я не понимаю как, но это работает и реально все очень просто, все очень легко а, также уже данным сервисом более полумиллиона человек пользуется это как бы говорит уже само за себя то есть данному сервису можно полностью доверять а, в общем о данном проекте на форклок говорили айфорум в 19 году а, в общем Идем далее. Есть веб-версия. Здесь максимально простой понятливый интерфейс. Можно легко пополнить кошелек себе. То есть, USDT, рубли, гривны, биткоины. В общем, ничего здесь сложного нет. Точно так же у нас ведутся обмены. Можно их отправить. Балансы. Максимально все просто. Также есть... Получается, часто задаваемые вопросы у некоторых новичков, поэтому я даже ссылочку сразу на этот момент оставил в описании, чтобы вы понимали, как пополнить баланс, получается, как сделать перевод, как обменять деньги, как вывести, в общем, думаю, для новичков это будет очень полезно. Кстати, насчет реферальной системы, она нам дает хорошие бонусы на данный момент отдают до 100% прибыли получается также у них еще до 20 июля будет проходить скажем так конкурс на котором можно будет поучаствовать в котором поучаствовать можно будет и выиграть довольно-таки приятные хорошие подарки но тем не менее суть не то что здесь конкурса дело в том какая здесь интересная реферальная система так что Будем пользоваться и развиваться. В общем, переходим сам в бот. Открывается у меня в приложении. И здесь вообще очень все интересно. Здесь можно нажать информацию. Здесь комиссии. Можно полностью все пролистать, прощелкать. Также по кошельку нажимаем кошелек. То есть сразу же можно через Telegram пополнить себе баланс либо вывести средства, то есть там можно сразу купить криптовалюту нежели ранее, еще такого не видел ну, выглядит довольно-таки интересно и достойно истории транзакций посмотреть можно будет вывести, то есть, так как у нас люди аудитория получается с опытом уже я думаю для вас это никакого туда никакой сложности не составит точно так же можно купить допустим, купим мы биткоин, да, там либо еще что-либо я не знаю там показывает курс на данный момент какой курс актуальный цена как вы видите меняется минимально там допустим можно будет купить от 10 долларов максимально там до 375 тысяч очень много интересных настроек двухфакторная а, аутентификация то есть вам будет приходить смс на телефон чтобы вы подтвердили ту или иную операцию максимально все просто Поэтому, я думаю, у вас проблем с этим никаких не будет. Посмотрите также там бонусную программу. Если будут какие-то вопросы, интересующие вас, задавайте в комментариях. Поддержите видео лайком, подписка на канал. Ну, а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.